Проект принадлежит бывшему депутату от блока Петра Порошенко, ныне внефракционному депутату Виталию Куприю. Так вот, он предлагает полностью разорвать дипломатические отношения Украины и России, прекратить транспортные сообщения и объявить России войну. Как Украина должна воевать, это он не расписывает в этом законопроекте. У него там другие предложения. На время войны... Петр Порошенко должен быть лишен статуса главнокомандующего. На оккупированных территориях, это депутат Купри, Крым и Донбасс так называет. нужно ввести военное положение, отключить Украину от российской энергосистемы, прекратить торговые операции транзит ресурсов, добиться введения персональных санкций против всех бизнесменов и компаний, имеющих связи с Россией. И вот дальше самое интересное, он предлагает посадить всех нынешних высших руководителей страны в тюрьму, потому что они они представляют как раз угрозу национальной безопасности. Никакой гибридной войны не существует. Погибли десятки тысяч, сотни тысяч искалечены, миллионы потеряли жилье. Какой это гибрид? Очевидно, что такая война держит Порошенко у власти, и он при этом очень неплохо зарабатывает на крови. Беззубая, противоправная позиция Порошенко не дает нам возможности требовать международной помощи, ведь все считают, что мы воюем сами с собой. Необъявление войны при имеющихся признаках агрессии также является нарушением Гаагской конвенции 1907 года, и за это Порошенко вместе с Турчиновым должны сесть в тюрьму. Мы должны сделать это с целью эффективной самообороны, и никто в мире после этого не будет считать агрессором именно нас.